Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я вам покажу частный сектор за городом. Впереди поселок Хломогоровка. Это на север от города километра 4. Слева строится много частных домов. Там разметили участки или коммуникации и люди строятся участки достаточно недорого стоят по правую сторону поселок Холмогоровка Холмогоровки тоже много строится. Хотя я заеду. Мне писали в комментариях, что в поселках не лучше, чем на дачах. Ну, в плане того, что там такой же как бы колхозы грязь. Ну вот я в поселке. ради сказать что это окраина поселка я потом специально заеду именно в поселки старые такие которые там дома которые там всегда стояли как все это выглядит мама, что впереди можно подъехать из трассы сразу заехать. Это я заехал просто через поселок немножко, немножко неудачно. То есть на самом деле как бы к ним можно приехать гораздо проще. принципе, вот это стандартная такая картина этих поселков когда еще не все построилось, дороги еще не сделаны но как правило когда стройки заканчиваются люди собирают деньги и делают дорогу выкладывают плитку на дороге там или как то по-другому то есть если на дачах например до выложить сделать дорогу там выложить плиткой эта картина ну, вероятность этого довольно низка, если только все застроятся, такое тоже бывает есть такие общества, дачи есть такие в городе, где действительно прямо с дороги городской, с асфальта идет дачная дорога и она либо выложена плиткой, либо заасфальтирована То есть все сделано аккуратно, действительно но такие дачи в таком месте будут уже стоить гораздо дороже, чем обычные дачи а вот это вот частный сектор, да. То есть частый сектор за городу. И ЖД. Участки обычно по 12 соток. Здесь, наверное, поменьше. Но обычно стандартно в Зеленоградском районе 12 соток. Сам участок стоит от 300 тысяч, ну от 300 и выше. 400 за 500 можно более-менее найти. Просто если он в поле и там плохая дорога, то он, естественно, будет стоить дешево. А если это на центральной улице, то он будет, конечно, подороже. Но все равно цены приемлемые. Нет таких заоблачных цен там по миллиону, там по 2 миллиона за кусок земли. Вот... Как в других регионах, там, в Краснодарском крае, например, очень дорогая земля. На каждый дом выделяют 15 киловатт. Насколько я знаю, вот в этом году за подключение... Электричество государство брало 500 рублей, то есть ты все делаешь, там если нет столба, оставишь стол, тянешь все эти провода, ящик собираешь, тебя подключается за 500 рублей, так что кто там у нас вечно ругает власть, я скажу, что это довольно-таки неплохо. Они придумали такое, что раньше было немножко трудно с электричеством. А теперь довольно-таки легко все это сделать. Бумаги оформляются тоже быстро. Ну, немножко приходится побегать, но не очень долго. Все, на этом я закончу обзор. Вот этого коттеджного поселка и покажу еще один поселок коттеджный где-нибудь в поле чтобы это было чтобы просто было поле и вот он новый поле разго, разгородили чтобы там было так довольно таки ну, более худшие условия чтобы вы понимали что поселки тоже бывают разные с вами был александр всем пока